Отличие пианино от синтезатора Главное различие этих инструментов в предназначении Цифровые пианино созданы для замены традиционных акустических Поэтому особое внимание уделяется конструкции клавиатуры А функционал, как правило, вторичен На большинстве электропианино установлена клавиатура с молоточковой механикой Это система рычагов и противовесов, позволяющая сымитировать механику акустического пианино Только такая клавиатура подходит для обучения в музыкальной школе если, конечно, это класс фортепиано. Потому что сейчас во многих школах есть также отдельный класс синтезатора. Это тоже клавишный инструмент, но совсем другой. Здесь работают не только черными и белыми клавишами, но и всеми этими дополнительными кнопочками, слайдерами и колесиками. Так что синтезатор — это инструмент, где внимание уделяется функционалу. Клавиатура синтезаторов в домашнем уровне чаще всего имеют 61 клавишу. Такие модели не подойдут для обучения классической музыки, поскольку имеют слишком легкую клавиатуру. Кроме того, 61 клавиши недостаточно для исполнения классических произведений.